Вот хочу вам показать очень хорошее мое собственное изобретение. Вот на этом кресле практически приходится сидеть очень долгое время. Очень многие люди работают в таких креслах с утра до вечера, в офисах и везде, везде, везде. Кто-то дома. Вот я, например, за интернетом. Что здесь такое? Показываю. Значит, это снимается. Вот эта планка. Вот в таком положении здесь сделаны специальные упоры, чтобы она сюда ни вправо, ни влево не уходила. Вот в таком положении, когда вы сидите, происходит массаж позвоночника. Вы сами почувствуете, как надо двигаться вправо-влево, потянете ноги правую-левую. У вас будет постоянно это в течение дня происходить. Позвоночник будет в расслабленном положении. Это очень острое ребро получается. С этим надо осторожненько, чтобы не повредить позвоночник Если вы хотите попроще, чтобы было Вот с широкой стороной Тогда гораздо все проще Далее Значит, вот здесь Есть еще одна насадка Вот такая Она вот сюда вставляется Вот с помощью этого ребра вы уже массируете лопатки вот. Она держится прекрасно, когда вы опираетесь вот так на кресло Вот этими гранями массируются лопатки и сам позвоночник Уже верхний отдел позвоночника Но и это еще не все Значит, я еще сделал вот такую вещь для шеи Вот видите? Вот вот этот набалдажник Он как раз является Самым главным звеном Вишенка на торте Вы садитесь У вас идет массаж позвоночника И плюс еще массаж шеи Ну а если вы меняете Значит опять На вот этот элемент Тогда Массаж позвоночника и массаж лопаток Все это не мешает вашему процессу трудовой деятельности Вы как работали, так и работали Наоборот, увеличится продуктивность ваша вот. Вы почувствуете Через неделю вот такого тренинга, вот такой работы Совсем почувствуете себя другим человеком Вот так Желаю всем здоровья Пока-пока